Я. Да будет так. У кого есть свечи, присоединяйтесь. Присоединяйтесь. Ходы что? Ходы что, дорогие женщины? Ходы что? Менечко. Я хочу поприветствовать в этом месяце, в месяце Хишвани, наших дорогих именинниц и поздравить их э, с этим праздником и попросить, чтобы они помахали нам рукой, и мы их увидим. Такие есть? Да. Есть такие? Напишите. Нет, не ну, я, например, я думаю, что Юля Корнилова. А я думаю, что Юлия Атанасова с Гомеля тоже в этом месяце родилась. Светлана подняла руку. Света. И две да. Юлии Света. Три именинницы. Замечательно. Ну и, конечно же, я... Хочу сказать, что родившиеся в этом месяце, они обладают большим скрытым потенциалом и могут использовать как во благо, так и во вред, конечно, свой большой потенциал, но они обладают способностью понимать скрытые взаимосвязи, явления и влиять на людей. Еще они очень внимательны к мелочам и стремятся к порядку. Они склонны к анализу и к пониманию. И хочу рассказать вам о месяце хишван Месяц Хишван слово это арамейское. И древние евреи называли этот месяц боль. На одиннадцатый год в месяц боль шлома окончил храм с теми принадлежностями его. Хишван месяц, когда начинается сев, земледелец еще не успел отдохнуть от летних трудов а жатвы зерновых и уборки урожая, как приходит пора пахоты и сева. Мы не отдыхаем, пахарь трудится, не покладая рук, чтобы подготовить почву и успеть засеять ее семенами зимнего урожая. Созвездие этого месяца – скорпион. И э, этот знак связан с такими понятиями, как скрытые ресурсы, потенциал, мощь, глубина, выносливость. Внутреннее напряжение, взаимодействие, эмоциональность, чувствительность. Планета Марс и Плутон. Марс связан со сферой дура, суровость. А Плутон обычно управляет действиями больших масс людей на больших промежутках времени. Буква ежедневного месяца, нун, коленами наши, орган кишечник. А качество обоняния. Это самое древнее и самое тонкое из всех чувств. Недаром запах называется пищей души. Стихия вода. Она символизирует собой материнское начало, рождающее все сущее. И отмечается способность воды заполнять собой все пространство, растворять, захватывать. Эта стихия соответствует в тонкой сфере человеческой душе. И в месяце хишване нет праздников. Его иногда называют Тишванмар, Горьких Тишван. Но мудрецы говорят, что Всевышний восполняет Мартишвану его потерю и установит в будущем праздник. А мы, женщины проекта Пешер, решили подсластить этот месяц и сделать праздник своими руками. А назвали мы его «День еврейской женщины». Это была авторская инициатива, новая, замечательная. И впервые она была реализована в городе Бобруйске в Белоруссии в 2016 году. Это было межобщинное просветительско-культурное мероприятие. Республиканского уровня собралось более 200 членов еврейских общин из Бобруйска, Гомеля, Речицы, Могилева. И практически все ставленные в Беларуси еврейские организации объединили свои усилия, чтобы показать с разных сторон роль Еврейской женщины в становлении жизни еврейского народа, еврейской общины и в обществе в целом. И это стало традицией. Я хочу вас попросить, посмотрите, пожалуйста, вот эти кадры, слайды. Вот эти фотографии я взяла не с наших архивов и не с наших альбомов. Это я взяла с, эти фотографии с интернета, скачала. Вот просто набрала в поисковике «День еврейской женщины» и мне выдали вот эти вот фотографии. Бобруйск, Львов, Харьков, Орел, Витебск, Гомель. Это э, те э, сайты там, со школы, сообщины, записи телевидения, газет. И таким образом все мы установили традицию проведения Дня еврейской женщины. Это такое классное мероприятие, это праздник, это та платформа, которая объединяет профессионалов в различных направлениях еврейской жизни. И Это здорово. А, Может, кто-нибудь скажет, кто изображен на этих фотографиях? Может кто быть, кто-то себя узнает, девочки? Я себя узнаю. Замечательно. <смечательно> и, и мы пошли дальше. То есть День еврейской женщины сейчас провести нельзя такие массовые мероприятия. да? да? Но у нас каждый месяц есть День еврейской женщины, наш Рош-Ходыш, где мы имеем возможность встретиться в еще более расширенном составе, чем на этих фото. Вот начало было положено в далеком 2016 году. Совершенно Спасибо, Борис. Да, и хочется еще добавить, что, в общем несмотря на то, что в Торе у нас праздников в этот месяц нет, поэтому называется называется Мар эврите, да, Горький Хешван, как мы уже сказали, у нас праздники все равно есть. В дополнение к празднику еврейской женщины есть еще праздник нашей замечательной израильской эфиопской еврейской общины, которая называется Бейта исраэль Что значит Дом Израиля или община Израиля? И праздник э, особенный очень, который очень выделяет их общину, называется праздник Сигд. Если можно сейчас посмотрим на презентацию, да? Да, вот. Э, вот они. Праздник этот отмечается 29 числа месяца Хешван, и это ровно 7 недель от Емкипура. Помните, мы отчитывали еще 7 недель между Песахом и Шавуотом? Вот по этой же концепции есть, значит, такая мысль, что в Ем человек говорит, как бы такую рефлексию, собственно, развивает, и говорит о собственных делах, которые он сделал в этом году хороших и плохих, подводят какие-то итоги. И, собственно говоря, отсчитывая от Йом-Кипура и до праздника Сит, который празднуется, как я уже сказала, 29-го Хешвана, это будет приблизительно через три недели, мы говорим о каком-то коллективном и религиозном общинном искуплении. То есть они говорят, как будто что это, этот день расснулся на 7 недель общего такого раскаяния. И э, действительно интересно, как вы видите, очень красочный праздник. Э, людей, которые э, одеты, у них на, на голове надеты белые такие главные уборы. Это э, их э, не совсем раввины даже, это, наверное, лучше сказать куэны э, еврейской этой общины эфиопской. И э, они называются на, на их языке, на амхарском языке, они называются кейсы. То есть каждый из них он кейс. И э, они очень красиво, вот эти вот зонтики держат. Вся община э, практически вся в белом. Для них это день искупления, они постятся часть этого дня, они в конце этого дня, естественно, едят, как мы едим после, на исходе Емкипура. И интересно, что принято в этой общине праздновать этот праздник на горе. Не совсем они, они то есть, не могут подняться в Иерусалиме на храмовую гору по понятным причинам, поэтому они на нее смотрят, как будто издалека. И со смотровой площадки, кто был в Иерусалиме, видят эту храмовую гору впереди себя и вот проводят эту молитву. Соответственно, просят обо всем о хорошем годе, о прекрасном решении высшего суда и так далее. Интересно, что э, э, вообще эфиопской община, как таковой, очень мало в Израиле в числом, э, то есть, э, э, если рассмотреть в числах. Э, до, э, значит, э, сам выход этой общины начался в 1980 году, когда бейта израиль вот эта еврейская община, пешком шла из Эфиопии на, на границу с э, Суданом. Там очень часто они пребывали где-то около двух, а то и даже больше лет до того, как могли быть переправлены в Израиль. И это очень такая значимая история для всего нашего народа, потому что эта община потеряла в районе 4000 человек, когда они шли в сторону этой границы с Суданом, чтобы приехать в эр Израиль, в Израиль. И есть специальный день, когда памятный день, когда мы вспоминаем жертвы. Это их алии. Не все еще приехали сюда, у них много разных общин, но в общем большинство, большая часть бойцы Израиля уже здесь. Хотелось еще сказать, что для них Иерусалим, он, как, бы, как они росли, вот поколениями этой общины, они росли на том, что Иерусалим, он золотой действительно, то есть они фактически его представляли из в нем текут значит молоко и мед, и они таким его и представляли. Соответственно, вы представляете себе, каким бы было разочарование с одной стороны, а с другой стороны, вроде как, интересное такое впечатление после их приезда сюда. И, собственно говоря... Подытоживая, наверное, об этом празднике и об общине, нужно сказать, что есть у нас, конечно, в Израиле, много общин и уже как вот проходит время, да, чем чем больше времени проходит создание государства Израиль, тем больше людей рождаются здесь. Но тем не менее есть много общин, которые не родились здесь, как мы с вами, например. И у всех у нас и у фиорбской общины, и у э, э, говорящих по-русски здесь в Израиле есть э, Одинаковые права, и мы, мы рады всем здесь абсолютно, на равных абсолютно условиях. И, в общем, хорошо, что мы такие все разные, и, в общем, э, и, в общем э, будем так и продолжать. И уже, смотря на эти зонтики, не, смог, не могу не заметить о том, что мы именно в месяц Хешвана начинаем молиться о дожде. Потому что здесь, в Израиле, если нет дождя, вы знаете, бывает очень сильная засуха. И, соответственно, следующий год будет голодным, да, то есть мы сейчас уже меняем в молитве вот эту составляющую, которую раньше говорила о России, теперь мы говорим о дожде, мы ждем этого благодатного дождя, и это не случайно, потому что, как уже Мариночка успел сказать, на арамейском языке этот месяц раньше назывался Буль, и наши мудрецы его относят к слову Мабуль, и это потоп, да, что вот когда разверлись хляби небесные, да, и был дождь, который не проходил очень много дней, и, в общем, мы, конечно, молимся не о таком дожде в этот раз, но хотя бы о каком-то. У нас в Израиле его практически еще не было. Поэтому поэтому вот и ждем хорошего урожайного года. Ну, а сейчас, дорогие наши участницы, я приглашаю вас поиграть в Викторину блеснуть своими знаниями, проверить быстроту своей реакции и ответить на наши вопросы. Конечно, вопросы, связанные с потопом. И Олечка правильно сказала, да, что разверзлись хляби небесные. Вот интересное слово «хляби», да? что оно значит, какое вот ее значение «хлябь». И начался всемирный потоп. Мы вооружаемся подручными плавсредствами и вперед. Внимание, первый вопрос. Когда начался всемирный поток? Ноху было? Первый вариант ответа 120 лет. 300, 600, 999. Ну, пожалуйста, отвечайте. Микрофон и говорим. Кто первый? Может, 120? Yeah. Еще варианты. Хорошее Спасибо. число. 600. Это правильный ответ. Кто первый? Назовите, пожалуйста, себя. Я. Какой? Какой правильный ответ, Марина? 600. Это правильный ответ. Ариса, по-моему. Да, спасибо. Спасибо большое. Да, действительно, было 600 лет Ноху, когда начался потоп. И вот именно прозвучала цифра 120, и не случайно, потому что именно 120 лет Всевышний дал человечеству на исправление своих грехов. И именно 120 лет строил в ног свой ковчег. И это действительно так. И поэтому в наших пожеланиях до 120 это вот это оттуда. Хорошо, второй вопрос. После потопа Всевышний установил с людьми Завет, знаком которого является горизонт Радуга, Млечный путь, созвездие Ориона Радуга. Совершенно верно. Назовите, пожалуйста, себя, кто правильно первый ответил. О! Спасибо. Спасибо большое. Ну, я думаю, что здесь комментарии излишне совершенно верно. Радуга. Переходим к третьему вопросу. Начал возделывать землю после потопа, но первым делом посадил пшеницу, маслины, виноград, финиковые пальмы. Да. Маслины. Пшеницу. Спасибо, еще вариант. Виноград. виноград. Совершенно верно, да, совершенно верно, виноград. Назовите, пожалуйста, себя, кто ответил правильно первым на этот вопрос. Елена Красильщик, <смех> <Не> молодец, Елечка. <смех> <смех> а, да, совершенно вот, казалось бы, простой вопрос, а вот действительно, да, и с виноградом связано вот именно то, что а, Нох а, на, на, первый насадил виноград, когда вышел из ковчега и опьянел а, от вина. Вот, и, совершен, и следующая была история да, с, с сыновьями Ноха и о, э, сыном Хама, да, который увидел э, в э, в шатре отца своего. Так, о -о -о. хорошо. Следующий вопрос. Ну, сейчас я подготовлю голос и значит, скажу. Когда вода всемирного потопа вернулась вновь к границе берегов, первый. Появилась на суше, если верить Владимиру Гусоцкому? Любовь. любовь. Совершенно верно. Совершенно верно. Пожалуйста, назовите, кто впервые правильно ответил на этот вопрос. А -а -а. Замечательно. Ну, здесь даже я ничего не могу ответить и добавить. Вот да, это... Если верить Владимиру Гусоцкому, это была любовь. Следующий, пятый вопрос. После того, как Ной покинул ковчег, разрешил людям есть. Мясо, птицу, рыбу, и мясо, и птицу, и рыбу – вариант такой ответа. Как вы думаете? Рыбу. Так. И еще будут варианты? И, и мясо, мясо и, и, рыбу. и рыбу. Ну, я вот хочу поздравить команду, которые хором ответили на этот вопрос. Поднимите, пожалуйста, руки, кто это был. Инна и Анна. И мясо, и птица, и рыба. Да, совершенно верно. Именно тогда Всевышний заключил с Ноем договор, завет и действительно разрешил есть и мясо, и птицу, и рыбу. А до этого человечество было вегетарианцами. Шестой вопрос. В этом месте, в Иерусалиме, установлен деревянный макет Ноева ковчега. Ты вот И где это место? Как вы думаете, в Иерусалим? В библейском зоопарке, в саду Рос рядом с Кнесседом, в долине Гихеном, около Тахана-Мерказид. Навъездивный город. город. Библейский зоопарк. Совершенно верно. Спасибо большое за правильный ответ. Назовите себя. Кто? Мария. Первый... После меня. Вместе с Катей. хорошо. Марина скати. Назвали правильно, да. Будете э, в Русалинском зоопарке, заходите в ковчег, посмотрите, как это было. По мнению, Сказывают фильмы, да, видеофильмы, там очень много интересного, да, интересных экспонатов. Еще называется это Танохический, да, зоопарк, там и присутствует, ну, в большинстве случаев много животных, да, Танохических, которые упомянуты в Торе и так далее. То есть это интересное очень место в Иерусалиме. И дети очень любят там бывать, конечно, вместе с родителями. Вот. ну, я вас поздравляю, победительниц, вы блеснули своими знаниями, молодцы. Я вот. я ну, да. только вошли во вкус в следующий раз мы сделаем что-то подобное если это понравилось но на сегодня вопросы закончились да ну и мы но не до конца продолжаем дальше нашу вечеринку спасибо большое и хочется вспомнить еще об одной важной дате месяца хишван это годовщина смерти юрцайт нашей проматери ракеле она умерла в этом месяце, когда с семьей, со своим мужем, братцом Яковом двигалась бейт И там же была похоронена. Но а, эта мать, была очень близка с другой матерью. Кто же, а, а, так сказать, ее вторая половина? Ее сестра, подскажу. Как ее звали? Лех. Да, давайте вспомним кратко их историю. Что вообще было? так же, как и Викторина у в произвольном порядке. Рахель и Лея, мы уже узнали их имена. Что у них была за жизнь? Да, пожалуйста, кто желает? Это были две родные сестры. А, спасибо. Одну из них очень сильно любил Яков, это была Рахель. Ну, женился на Лее, так получилось, она была старшая. Их отец Лаван... Решил, что нужно сначала отдать замуж старшую дочь. И, в общем-то, был между ними договор такой хитрый. Ли... Рахель рассказала своей старшей сестре Ли... о таких секретных знаках, по которым Яков должен был узнать Рахель а вот во время бракосочетания. Ну, собственно, что, что, что и получилось. И вот обманом Якова женили на, на Лине. Затем он еще семь лет работал на их отца Лавана, чтобы он выдал замуж младшую дочь. Отработав семь лет, он женился на Рахель. Затем они стали рожать ему сыновей, и они и наложницы. и того было 12 сыновей, это как раз 12 коленов Израиля. Спасибо я большое, И Светлана. Сказала, я помню. отлично, вы нас ввели в контекст, да, это Яков, это наш третий праотец, он бежал от гнева своего брата Исава, когда первородством завладел, да, и убежал к своему дядюшке Лавану, отцу вот этих прекрасных матерей, наших проматерей Рахеле и Лея. И вот эта история вся произошла с ним, спасибо, Светлана. А теперь мы с вами ознакомимся с текстами Торы, которые рассказывают нам об отношениях Ли и Рахель. Мариша, пожалуйста, покажи нам презентацию. А кто зачитает первую часть, первый отрывочек, Брешит 29 главу? Пожалуйста. Брешит 29. Есть ли желающие прочитать? Ну, давайте да, я давайте я прочитаю. Я почитаю. Спасибо. Да, да, давай, Юль, ты, а Галь, а вы тогда Брешит 30, хорошо? Да, хорошо, хорошо. Поцеловал я коврахель и поднял голос свой и заплакал. А у Лавана две дочери, имя старше Лея, имя младше Рахель. И у Леи глаза слабые, а Рахель была красива станом и красива видом. И Яков полюбил Рахель и сказал, Я буду служить тебе семь лет за Рахель, дочь твою младшую. Дальше. И увидела Рахель, что она не рождает детей Якова. И позавидовала Рахель сестре своей и сказала Якову, Дай мне детей, а если не так, я умираю. И сказала Рахель, состязаниями необычно не состязалась, я с сестрой моей и преодолела. Спасибо. Следующий слайд, кто еще желает прочитать? А там ничего нет, поднимайте. А сейчас будет, будет сейчас следующий еще. Спасибо. Давайте я. Спасибо, но... Я... Мариша, поменяй нам, пожалуйста. Больные. Говорят, у него согласились. Mm -hmm. Реувен пошел во время жатвы пшеницы и нашел мандрагоровые яблоки в поле и принес их Лее, матери своей. И Рахель сказала Лее, дай мне мандрагоров, сына твоего. Но она сказала ей, неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься и до мандрагоров, сына моего? Рахель сказала, так пусть он ляжет с тобою в эту, эту ночь за мандрагоры, сына твоего». Яков пришел с Поля вечером, и Лея вышла ему навстречу и сказала, «Войди ко мне, ибо я купила тебя за Мандрагоры, сына моего». И лег он с ней в ту ночь. Спасибо. А теперь у нас будет задание. Мы объединимся в малой группы. Юля нас сейчас объединит. И нужно будет в малых группах ответить на вопросы, используя эти тексты об отношениях сестер, используя ваши знания и ваш опыт. А в каких случаях вы обнаруживаете, что ревнуете к другим женщинам? Как эта ревность держит наши сестринские отношения? И как преобразовать ревность и зависть, сотрудничество и поддержку других женщин? А у нас будет 5 минут на эту работу. У вас будет приглашение на экране. Пожалуйста, нажмите кнопочку «Войти», и на 5 минут вы окажетесь в компании с прекрасными женщинами и будете обсуждать насущные У нас два человека добавилось, Эмма и Сара, к сожалению, ну, не распределились по залам. Так что, ну, девушки, тогда подождите. Юлечка, ты можешь сейчас их распределить по залам на самом деле? Нету функции добавить. Не могу добавить. Там назначить в зал. Их отмечаешь и назначить а. зал выбираешь цифру. Все поняла. Ага, спасибо. Ты запачкался, садись. Вошел к Ну, да, на да. раз. идем по моим ручкам. Осторожно, осторожно, у тебя кофточка грязная. Идем купаться. Давай, я же отложу, все, иди купай. Нет. Ну, у тебя же все... Все, сними кофточку, потому что кофточка в шоколаде у тебя. Яша, все, давай его... Ирина, а вы не хотите войти в зал? Там у вас на экране должно быть приглашение. А нужно перейти в сессионный зал. Ира, мигай. Вы можете перейти в сессионный зал. Yeah. Не видит так, Может, ее еще раз назначить какой-нибудь просто Ага, перешла. Я... Вот у нас еще Маргарита Шнир. Маргарита Леонидовна, а что вы не переходите в залы? Переходите тоже с девочками. Вы сможете участвовать в обсуждении. Сана Пронина. У вас на экране должно быть переход в зал. Приглашение. Можно еще раз попросить вопросы, мы не помним. Вопросы для обсуждения. В каких случаях вы обнаруживаете, что ревнуете к другим? Как эта ревность сдерживает ваши сестринские отношения? Как преобразовать ревность и зависть в сотрудничество и поддержку для других женщин? Вот у нас какая десятая группа? Самая организованная. По сигналу вышли. Сейчас мы ждем, пока все мы мы сказали, что мы выходим. И мы вышли тоже. Я из нет, слышу, и только пошли. про ревность начали говорить И раз, и все закончилось Ревчите да. нас, а, так интересно да, Дали времени да? Интересная тема А у нас наоборот закончилось любовью Да, <с> да. Ну так вы успели закончить, а мы нет Но Мы успели, ну, так, да Мы судить. просто понимали, что будет. А у нас нет. Леночка Шалыгина не успела договорить Всегда как случается. Юра, бегом иди сюда, иди, иди, иди сюда чтобы А у нас кто-то пятый включился в самом конце. Да, да. у нас тоже подключилась 5-я. -то -то -то, -то, -то, -то. поэтому... как... <связано> Ура! Ура. Из-за большого количества народу очень тяжело шел шоу, шоу «Возврат» в общий зал. Возвращение народа на место. И? Трансформация от ревности к а, воссоединению у нас произошла да. такая виртуальная. Вот. Все у нас вернулись? Еще? Нет? Так смешно, Лена Красильщик, была одна, раз трое женщин. Хоп-хоп, магия. Троица да. в глазах, да, это кто-то да, лучше... пошевелится и пропадает. Девушка, наверное, все уже вернулись, давайте продолжим. А, да, а, давайте а, посмотрим. А. Итак, как, вы как у вас проходило обсуждение в малых группах и какие варианты ответов на вопросы были получены? Один человек от группы, пожалуйста, расскажите, поделитесь с нами. Мы как-то, наверное, группы не назвались, я Оксана из Гомеля попробую первая, мы тоже очень много спорили, интересно, варианты были всякие, вот. и в конце по поводу ревности между сестрами подумали, что, в принципе, это можно использовать, учиться у друг другу, наверное, чему-то, да, допустим, как мы говорили, одна танцует, другая рожает, да, научи меня этому, вот, какой-то... Вот, вот одна, одна из таких версий, девочки, если я еще что-то забыла... А давно, все... Все... Найти компромисс, мы еще говорили, Оксана. Да, да, да, вот я это слово потеряла, найти компромисс какой-то между друг другом. Все-таки ревность между сестрами, надо, наверное, и про кровь не забывать. Вот, вот такие у нас были версии. Спасибо большое. Как, может быть, как-то можно преобразовать, а, преобразовать как раз этот, найти компромисс, а на себе испытывали ли когда-то ревность других женщин? Никто не делился ситуацией. Вы знаете, у нас в пятерке были у всех разные варианты, у меня, например, есть сестра, но у нас разные вкусы, у кого-то не было сестры, у кого-то прекрасный, кому-то повезло, прекрасный муж, и не было повода для ревности, вот, вот такие версии, они все разные, и по сути получается, что а, была у нас девушка, которая собственница, и вообще даже, видно, не позволяет никому и себе этому чувству, поэтому вот, вот так у нас. Как-то никто получилось и не испытывал особо. Спасибо. Спасибо большое. Я скажу, у меня была да. интересная ситуация. Жена моего брата очень ревновала меня к брату, очень ревновала. Да. И, ну, это, с одной стороны, осложняло наше отношение, с другой стороны, давало ей толчок для развития. Ну как. Спасибо, да. Лена. Девочки, кто следующий? уже ну, я скажу, ну, как у нас как на группа получилась так, что у некоторых микрофон не работал, трудно было узнать мнение. Вот. Но вначале мы попали с Катей, которые друг друга хорошо знаем, прекрасно знаем наших мужей. И очень мы решили, что очень трудно нам, ну, как бы войти в ту ситуацию Яковала и Рахель, это очень сложно и непривычно для нас, наверное. Как-то нам очень сложно судить именно об этом случае. Вот. И очень сложно судить о ревности, когда ты за всю свою многолетнюю жизнь ее ни разу не испытал. Невозможно, ну, невозможно как-то себе представить, как бы ты себя повел в данной ситуации. Вот. И поэтому но была у нас одна участница, которая сама перенесла ревность, ревновала мужа и сказала, что ревность – это такое чувство, что… В принципе, оно не нужно, не то, что не нужно, его нету смысла проявлять, просто нужно расставаться с этим человеком, потому что сколько бы она ни ревновала, она все равно рассталась, как бы финиш получился расставание. Вот. Но я хочу сказать только одно, что, конечно, дай Бог в жизни это не знать. И тот, кто не, не имел счастья, в кавычках, и почувствовать такое чувство, как бы, тавтология, но не важно. Вот. Очень трудно представить себя на месте другого, как бы ты поступил. Спасибо и большое. Мы начали, как сказала Лена, любовью. Признали, сколько лет мы в браке уже живем, не ревнуя своих мужей. Я 47, Катя 52. Спасибо Прошу. большое. Такое дело. Следующая группа, будьте добры. Девочки, третья группа – это наша. Любая. Третья. Мы не Любая в порядке. Это, да, в порядке. Это, да. Из первой группы Таня из Израиля может сказать. Да, это я. <связывая> ну, ну, <связывая> у меня примера, примера личного нет. Вернее, если есть, то отрицательный. Поэтому я <связывая> не буду, потому что я человек страшно ревнивый. И мне, э, в общем, в общем, тяжело, но э, мнение свое у меня все равно есть. Я считаю, что вот э, ревность это э, страх, вот, ну, недополучить внимание, что ли, да, со стороны объекта. Наверное, наверное, это так, но что можно пере переделать эту ревность, переродить в любовь, можно, если поставить человека другого выше себя и заботиться об этом человеке. То есть, как бы, вот этот страх перевести в заботу. И тогда... Мне кажется, что можно говорить о любви, но в ту пору, конечно, было, мне кажется, мне кажется, что там не до любви было, все было разложено по полкам, и поэтому любовь, нет, она была, я не отрицаю, но была там на каком-то на каком-то месте. Текст, текст да. даже нам подтверждает, и полюбил Яков Рахель, это есть даже в тексте, что любовь-таки была. Спасибо Нет, вам, Татьяна, она, большое. Она была, была, да, конечно, я говорю, была, но э, это не... Как сейчас? Полюбила? Это неестественная полюбил. ситуация, мне так кажется. Нельзя любить Якова сразу двоих одинаково. Конечно, будет да, приоритет да. отдан кому-то одному. Да. То есть это, эта любовь должна быть взаимна между двумя. Вот... Тогда это прекрасное чувство. Для третьего это грустно, для двоих это прекрасно. Возникла такая ситуация, что сестер, их собственный отец поставил вот, в такое положение, здесь, да? да? здесь была такая вот, вот тройка. Вот. Это противоестественно, такого быть не должно и не может, ну, ну и, и, не, и не должно быть. Вот, потому что, ну, такие чувства, они возникают между двумя людьми, как правило. Потому что нельзя одинаково любить двоих. Женщине нельзя любить, мне кажется, одинаково двух мужчин. Так же и мужчина не, не может любить одинаково двух женщин. Если это происходит, то это уже не любовь, это что-то другое. Спасибо. Я, выбор я этом, надо передоверить я... мужчине, да? Что сделать? Выбор передоверить мужчине. Да, он сделал свой выбор. Это была Рахель. Однако же сыновей рожал Слея тоже Да, хорошо. Но смотрите, кому он отдавал приоритет. Иосифу это был сын Рахель. Спасибо, девочки. Ларис, от нашей я хочу сказать от нашей группы, ну, нашим девочкам повезло, мне тоже присти с ними. Нам, слава Богу, не довелось испытывать это чувство вот, ревности. И поэтому нам очень сложно судить, но я могу сказать, как бы, мнение такое. Рахель э, достойно выступила в своей семье. Она как бы... Как Ей грустно и больно не было, но она свою сестру э, как бы дала ей возможность выйти замуж, так как нужно было по традиции, вот, и не опозорила свою семью, тем самым своего отца. Вот. Какие чувства у нее были? Я думаю, ну, если она любила этого человека, наверное, была какая-то ревность, но, видимо, она ее переборола вот. сказать, что можно о Якове. Ну, естественно, он любил Рахель. Ну, может быть, с Леей он там, хотя нигде не встречается, что он как-то особенно относился к Лею. Ну, так вот сложилась, сложилась ситуация, ну, вот, так распорядилась судьба. Наверное, это были какие-то испытания для них, которые им нужно было пройти. И Рахель смирилась с этим, как бы, Таким образом они жили. Спасибо, вот. а Лариса. У них родились, понятно, от большой любви предпочтение было Йосифу и Беньямину, но там же дети были от наложниц тоже. Мы не <как> возможно, он относился к Лея точно так же, как к этим наложницам. Но то, что он любил Рахель, это мы встречаем везде по тексту. Да, Спасибо, Спасибо Ларис. Ларис. Да. Еще девочки, еще группы остались? Наша группа, наверное, с не говорила, да? Оль, спасибо. Да, мы вообще не обсуждали ситуацию Рахиль и Лии, мы сразу пошли в ситуацию жизненная, да? И все как-то приняли решение о том, что, ну, ревность – это вообще такое разрушающее чувство, которое разрушает внутри все, и, кроме того, оно унижает человека. То есть для чего это вообще нужно? То есть есть масса других мужчин, и зачем ревновать, например, сестру или кого-то ревновать к данному мужчине? Вот, и поэтому мы э, вот, поговорили о том, какая, какого вида бывает ревность, и пришли все к, к такому, ну, такой позиции. Ну и мое мнение, как бы мы не обсуждали это, не успели обсудить, я считаю, что ни один мужчина не стоит того, чтобы за него э, ревновать свою собственную сестру или разрушать с ней отношения. Спасибо огромное, Оль. Еще у нас остались участницы? Я да, остались, остались. да, остались. Да. Юля, может быть, ты скажешь. Это та группа, которая обсуждала, что у зависти глаза зеленые. Я тоже. Так, я включаю, да, камеру. Да, да, да. меня просто телефон садится, и он к шнуру привязан теперь. Да, мы в своей группе тоже, в общем и целом, только слегка коснулись именно отношений в оговоренной семье, да, и, ну, в общем не все высказывались, но, э, так как э, промолчали, значит, согласились с мнением, что э, вообще, в принципе, э, у Леи ну, не было права говорить, что посягает на мужа Рахель на ее, потому что Рахель, в принципе, его ей уступила. Если бы Рахель не поступила э, своими чувствами изначально, то Лея могла бы не иметь этого супруга. да? Э, ну, воспользовалась знания, как бы, подсказками Рахель для того, чтобы стать супругой этого человека. Это вот что касается отношений в семье в этой. То есть мы, в принципе, все были единогласно за Рахель в этой ситуации, не обсуждая эм, ну, как бы возможности их полного примирения, да, такого согласия полного. А что касается ревности, ну, мне посчастливилось попасть в группу с женщинами, у которых, в отличие от моей молодой семьи, семьи более 40 лет существуют, и, ну, в общем и целом, речь шла о том, что со временем, все равно, если семья столько времени существует, то вот эти чувства все, даже когда-то в молодости имеющиеся, подавляются, прекращают свое существование, потому что возникает уже полное доверие и спокойствие. Вот. Ну, Спасибо, меня пока это не коснулось лично. У меня еще впереди, видимо, эта гармония полная. Спасибо, Юль. Девочки, все? Еще наша группа была. Угу. Пожалуйста. Ну, Во-первых, между взаимоотношениями, э, о взаимоотношениях с сестрой, что, например, у меня с моей сестрой старшей, я даже себе такого представить не могу, чтобы могла возникнуть ревность какая-то. Это ну, ну, это вообще нонсенс какой. А то, что происходило в той семье, ну, в современном мире, я считаю, это невозможно вообще, вот этот вот весь, ну, даже не знаю, каким словом помягче назвать, Наложница, одна жена, вторая жена, от этой дети, от той дети. Это, в общем, странно нам теперь, наверное, слышать. Вот. А по поводу ревности вообще в нашей группе мы говорили о том, что я там была самой старшей в нашей группе, и что да, мы все, в общем-то, когда-то ревновали кто-то, и теперь, может, ревнует, Но я считаю, что, во-первых, к себе относится так, как ты позволяешь к себе относиться. Вот, если тебя ревнуют, значит, это не твоя проблема а того человека, который ревнует. И... Но вообще это большая глупость. С возрастом понимаешь, что на это вообще не стоит тратить время. На все эти страсти, они того не стоят, поверьте. Кто еще не понял? Спасибо Молодежь. огромное, Галина. Молодежь. Спасибо огромное, девочки. Очень много интересных мнений и... Если вернуться к истории сестер, что мы видим, что две сестры провели свою жизнь в изнурительном, в изнурительном соревновании, чтобы увидеть, кто больше нарожает мужа детей и больше наказывает на него влияние. И история Рахели и Лея показывает нам что? Что а, зависть их разрушила в итоге их семьи. Помните, дальше а, произошел раскол между их детьми и, как следствие, дальше раскол между царствами израильскими. И предупреждает нас о том, что может случиться, если женщины пытаются обогнать друг друга, вместо того, чтобы поддержать знак солидарности и любви. Вот, спасибо. Оль? Да, хотелось бы добавить, что, безусловно, мы, когда читаем какие-либо тексты, мы их относим к какой-то эпохе, да, эпохе, в которой они были написаны. Мы тут говорим конкретно о патриархальном обществе. И в патриархальном обществе отношение к женщине было, ну, вы знаете, приблизительно какое, да, что до того, что вот один человек, один мужчина может быть женат сразу на четырех. То есть женщины всегда боролись за этот ресурс, они не наследовали, как вы помните, да, они были, отчасти переходящим к красным знамени, к сожалению. И очень часто вот такое второстепенное отношение к себе со стороны окружающих, оно как бы внедряется очень глубоко, и женщина часто относится к другим так же, как относится к ним. А что было бы, например, если бы мы воспитывали девочек в понимании, что всего нам хватает, что общество у нас, допустим, равноправное, да? допустим, возьмем в идеале, да? мы, безусловно, менее патриархальные, чем Рахель Илея и Лея, и, и же с ними, но наше общество далеко от равноправного, да? и во всех странах, я думаю, здесь находящихся сейчас. И, в принципе, если бы мы дочек наших уже воспитываем в том, что, в принципе, дефицита нет, что каждый из них самодостаточно, самостоятельно, яркая личность, которая может просто раскрыться в любом совершенно ракурсе, да, в, каком, в котором только бы захотела. Я думаю, что это мы могли бы каким-то минимизировать эту э, воинственность, конкуренцию и так далее. Вот. И, э, и соответственно э, воспитать какое-то такое сестринство, которое вот вы знаете, мужчины друг к другу там у нас в Израиле по крайней мере друг к другу там брат мой, да, там ахей Братан, вот. нет у нас такого обращения друг к другу, да, потому что как бы человеку немножко у нас получается волк, это очень жалко, и, в общем-то, для этого есть женские организации, чтобы об этом говорить и трансформировать эти отношения в какие-то более позитивные, вероятно. Вот. И, собственно говоря, говоря о второстепенности, тут мы еще вот, некоторые из вас об этом упомянули. Мы в молитвах наших очень часто говорим, что вот там девочки росли, как наши праматери, там, да, «Сара, Рахель, Сара, Ривка, Рахель, Велиа. Но мы забываем о двух прекрасных женщинах, которые родили, в общем-то, половину колен Израиля. да, Это были Зилепа и Бельга. И забываем мы из-за того, что они не были еврейками изначально. То есть он их, Яков взял наложницами себе и служанками своих жен. И поэтому, будучи женщинами образованными и, в общем-то, уважающими друг друга, да, мы будем принимать во внимание каждый раз, когда мы о них случайно забываем. В либеральных движениях их уже внесли в Сидур. Я думаю, что им там и место, потому что действительно они сделали очень много для нашей истории и, в общем-то, для семьи Якова, в частности. Спасибо. Ну, Написано в тологии, да, что часть этого мира, которая благодарность, досталась Лея а часть этого мира, которое молчание, досталось Рахэле. Давайте зададим себе такой вопрос. А как на нас влияет молчание? Хорошо ли молчать? К чему это может привести? И вообще, что по этому поводу думают врачи, психологи? Ну, я бы вот хочу сказать, например, доктор наук, эксперт в области психосоматики, коуч, консультант, автор метода исцеления воспоминания Жильбер Рино, Считают, что большинство людей заболевает, потому что они очень хорошие люди. А хорошие люди очень часто подавляют свои эмоции. А, есть такой Джеймс Пеннибейкер, профессор и заведующий кафедрой психологического факультета Техасского университета ООС, не так вот задался таким вопросом. А что если создать для людей условия, в которых они смогут рассказать о своих очень сильных пережитых эмоциональных событиях? Улучшится ли у них здоровье, например, да? И он провел такой эксперимент, то есть дал людям возможность писать о то, о чем они никому и никогда не рассказывали. И оказалось, что действительно эти люди, которые участвовали в этом эксперименте, стали лучше себя чувствовать. Вот такой вот нехитрый, да, дешевый метод, помог им улучшить свое здоровье. И вот таким образом был открыт метод экспрессивного письма. Почему же состояние нашего тела меняется после того, как мы выражаем свои такие вот глубокие переживания, да, те, которые, которые держим в секрете? Ну, потому что, во-первых, хранить тайну – это очень большая работа. Мы очень много затрачиваем своих эмоциональных сил, для того, чтобы это скрывать. А когда мы не выражаем, сдерживаем себя, да, значимые переживания для нас, значимые мысли, эмоции, чувства, у нас очень мало шансов понять, что с нами происходит. И встроить это в нашу личностную историю, целостность. То есть мы теряем целостность. А, ну, скажу так, что нет единого универсального рецепта, кому и о чем писать полезнее, да, и каким именно образом. Тот, что называется, тот, кто пробует, тот знает. Поэтому я как один из методов помощи себе помогаю вот, попробовать писать как минимум каждый день. Вернее, как минимум хотя бы 4 раза в неделю по 15 минут. А если любите писать, то пишите каждый день. Но есть у этого метода такая, скажем так, инструкция, Мариночка, если включить слайд, Uh, любой, uh, у любого метода есть такие как, безопасность, да? uh, Инструкция по безопасности, как этим методом пользоваться. Не беритесь за этот метод, если у вас вот, точно тяжелое депрессивное состояние и вам очень плохо, вы себя плохо чувствуете. Uh, прежде чем написать, на, на, начинать писать, организуйте пространство вокруг себя. Сделайте что-то для себя, чтобы было вам приятно, комфортно, чтобы вас никто не беспокоил. включите все гаджеты, в общем, посидите и на на с тобой, да, чтобы вам было так комфортненько. Если у вас воспоминания, вы знаете, очень чувствительная женщина, и ваши воспоминания могут опять вот это вот все вас поднять, и вам захочется это кому-то... Как минимум сказать, с кем-то поделиться, ну, хотя бы должен быть тот человечек, который выслушает вас. да. И ориентируйтесь на то, что текст, который вы будете писать, это для вас. Не, не становитесь жестким критиком, выключите цензуру. Вот просто пишите, что идет от души от сердца. И главное правило, конечно же, не заставляйте себя. Но я хочу сказать еще об одном таком, маленькой такой вещи. Например, мне не подходит метод. Экспрессивного письма. То есть есть те из нас, которые не любят писать. И а Я вам сейчас предложу очень интересный метод. Вот я, например, пользуюсь. Это наш родной еврейский древний метод. То есть тогда у нас возникают очень сильные переживания, да, чувства, эмоции. Куда нам хочется их отправить? Куда? К тому объекту, например, с кем эти чувства связаны. Мужа, в ребенка, в начальника, в подругу. А на самом деле мы с вами божественные существа. И все, что с нами происходит, связано с источником. И поэтому, когда нас накрывают очень сильные чувства, это канал связи с Творцом. Выходите на балкон, на улицу, в лес, в воде и просто говорите все Творцу. Я завидую, я ревную, я его ненавижу. Сделай с этим что-нибудь, Прояви и ждете. Будет обязательно отклик. Отклик будет в каких-то событиях. Вот такой метод у меня. Пробуйте, пользуйтесь, экспериментируйте. Спасибо огромное, Михаль, за прекрасный метод. И сейчас еще один нам метод предложит Лора Добрый вечер всем! Меня слышно? Да. Меня зовут Лора, кто меня еще не знает. И мое хобби – создавать мандалы, но об этом чуть позже. Мы сегодня говорим о новом месяце, который как некий мостик между летом и зимой. У меня это ассоциация такая, что день становится короче, ночи длиннее, вечера теплее, уютнее и более длинные. И, может быть, вот это самое время, когда э, можно заняться чем-то очень интересным, например, любимым делом. Вот. Э, я верю, что наше счастье всегда живет внутри нас, нас, женщин. Просыпается, когда мы занимаемся от души каким-то делом, мы что-то созидаем. созидаем что-то творим, занимаемся каким-то творчеством. И на самом деле не важно, что мы делаем. Проектируем дома, варим кашу, вышиваем крестиком, э создаем какие-то невероятные программы. Самое главное, что это идет из души. И так мне, это вот так нам это хочется, вот такое ощущение, как вырастают крылья, вот раскрывается душа. Это Когда мы в таком состоянии, есть такое понятие сегодня интересное — быть в потоке или состояние творца, когда легкость появляется и когда ощущение, что ты можешь все. В моей жизни такое место занимает мандалы. Если кто-то не знаком, что это, в двух словах я расскажу. Это, как правило, круг с, вписан, с вписанными в него различными элементами. Он исполняется в разных техниках. Я покажу для примера это вот у нас плетеная мандала из ниток, это у нас нарисованная мандала. Вот есть еще тоже такая в таком стиле. Есть, на самом деле в абсолютно безграничное количество вариантов, возможностей, что можно делать. Но, наверное, не с, как, как результат это красиво, но самая важная часть наверное, лежит чуть глубже, потому что мандала несет в себе некий сакральный смысл. Это отражение нашего внутреннего состояния, отражение нашего взаимодействия с собой, с другими людьми. То, что происходит у нас на данный момент. Если провести эксперимент и рисовать каждый день новую мандалу, 100% не получится одна и та же. Никогда. То есть двух одинаковых мандал в мире не существует, даже если мы перерисовываем что-то, она точно не получится такой. И э, ходят легенды на самом деле о, о влиянии мандалы на человека, и я не буду изобретать велосипед, я просто процитирую э, Юнга, основоположника глубинной психологии, я его обожаю. Так вот он говорил… Мандалы выносят на поверхность сознания различные блоки и помогают освободиться от них, усиливая наш внутренний потенциал. Помогают найти причины жизненных трудностей, развивают сознание, гармонизируют и очищают пространство, приводят в гармоническое озвучание и настройку органов физического тела и души. Мандалы также гармонизируют и интегрируют три уровня – физический, ментальный, эмоциональный, и совершенствуют связи левого и правого полушария мозга, Учить думать сердцем, следовать интуиции. Конец цитаты. Именно поэтому мандала меня очень зацепил, потому что когда ты начинаешь создавать мандалу с нуля, неважно в какой технике, Через какое-то время наступает такое спокойствие, все, все что связано со стрессом, какими-то трудностями и так далее, оно куда-то испаряется само по себе на самом деле. Очень так. И на, на его место приходит спокойствие, вдохновение. На самом деле очень часто приходят простые решения, каких-то, как нам казалось, трудных задач, и это очень, очень прекрасно. Потому что ум в состоянии спокойном, без каких-то ярких негативных эмоций и так далее. И тогда вот этот, вот, скажем так, поток принятия правильных решений всех благ этого мира, он как-то открыт, и все у нас так хорошо получается. На самом деле это особенно из женщин, с мужчинами там значительно сложнее все. Вот. И в этом состоянии очень хочется делиться, делиться тем, чем мы наполнены вот этой радостью жизни, э, счастьем. Вот, самое приятное в, в этом методе то, что э, единственное, что нужно уметь, это держать ручку, карандаш, ломать все, что угодно в руках. Абсолютно не нужно уметь рисовать. И я думаю, что одна из важных таких... Из важных моментов, что нужно оставить в стороне мысли, типа я не умею рисовать, у меня не получится красиво, у меня не получится вообще, потому что мандала – это ваше, это нечто интимное, и пока вы не захотите поделиться этим, мир, этим с миром, это остается у вас, это ваше безопасное пространство где вы максимально можете фантазировать, раскрываться, решать свои вопросы, думать, мечтать, все что угодно. И я скажу, что мандалы, которые вы не, ну, не, не готовы показывать миру, они работают на, э, значительно сильнее, потому что у вас нет блока, что о, мысли в голове, что подумают другие? А это красиво или некрасиво? И тогда, это, когда это все убирается, тогда вот э, есть пространство, где полностью мы раскрываемся. И если кто-то по просьбе э, приготовил ручку, бумажку, фломастер, все, что у вас есть, э, и вот давайте прямо вот попробуем э, что-то чуть-чуть начать, э, чтобы вы просто... Начали. У нас будет совсем мало, у нас будет буквально полторы минутки, но это не значит, что нам нужно спешить. Смысл не в этом, не нарисовать больше, больше деталей и так далее. Смысл, наверное, прочувствовать вот вашу ручку в руке и когда рука начинает рисовать сама. Когда э, фигуры и какие-то линии появляются сами. Я приготовила нам э, такую простенькую заготовочку, которую будет вот можно на нее, за нее подглядывать и э, смотреть. То есть я объясню для начала: у нас есть э, центр мандалы, с которым мы, собственно, и начинаем рисовать. Если мы говорим про рисование, и про плетение, про все, у нас есть центр мандалы. И это, как правило, точка э, она ассоциируется с нашим внутренним миром. Внутренняя точка это я. Все, что дальше происходит, какие линии мы рисуем, острые углы, круглые углы, на самом деле в первый раз абсолютно не важно. Важно, чтобы ручка начинала что-то рисовать. И рисование начинается с внутренней точки. Вот это вот я, прочувствуйте, как соединитесь с этой точкой. Ой, все не и отсюда уже можете начинать рисовать, вы можете рисовать, да, это, это рисунок по кругу, какой-то круговой рисунок, тут есть лепесточки, тут есть круги, тут есть квадратики, палочки и так далее. Вот просто сейчас я ставлю таймер на полторы минуты, и просто все, что приходит в голову, просто рисуйте, не совсем перерисовывать, а вот это как идея и как такое некое направление. И Давайте через полторы минутки встретимся, сейчас попробуйте побыть со своими мыслями и просто, просто рисовать, пусть ручка ведет. Ну вот, наши полторы минутки закончились. Да, можно будет продолжить да, после, после сегодняшнего эфира. Если кто-то хочет поделиться... Вау, ва, Ира, Ира Склянкина, чуть ближе к экрану. У меня не так круто, конечно, как... Нет, там, там, там распечатано, все окей. Вот ты пропадаешь. Вот, у Михаила видео очень не знаю, красивое. как сделать. Ой, девочки, обалденно. Потрясающе. Девочки, я не знала, что это мандала. Моя дочери вся квартира в таких штучках. Вот. Я даже не знаю, знает ли она про это. Ну, наверное, знает она, психолог. Да, вот. Мы, мы, мы Лариса да, еще показывает ну, Спасибо. Ой, как интересно, да. Ой, вообще, Она как... меня вот. рада. Очень интересно. раз. Но. Очень Но... интересно. Да, вы по... посмотрите, да, кто, из тех, кто показывал, ну нет абсолютно, нету двух одинаковых мандал, mm -hmm. и это нормально, exactly. и это, э, это прекрасно, потому что Каждая мандала, у нее есть своя индивидуальность, то, что вы в нее закладываете. А насколько мы все такие разные, все такие уникальные. И тут нет места для конкуренции, кто ровнее, кто красивее. Здесь у каждой есть свое пространство, независимое пространство, которое у нас себя чувствует прекрасно. Я, наверное, вернусь к началу о том, что счастье просыпается, когда мы что-то созидаем. И что такое счастливая женщина? Усчастливая женщина ⁇ открытое сердце. Она сопереживает, она помогает, она открыта для сотрудничества. И таким образом получает неограниченный доступ ко многим жизненным ресурсам. Поэтому так вот мы говорим про тему солидарности, про, про тему взаимодействия между женщинами. Мне кажется, что то, что могут сделать 100 женщин по отдельности, могут сделать даже больше, могут сделать 10 женщин, которые собираются вместе. Это больше идей, больше креатива, поддержки. Это, это какой-то совершенно безумный мир, который можно сотворить и, и значительно больше преуспеть на разных планах в жизни. Я благодарю вас, что вы были со мной эти 10 минут. Если мандала вам откликнулась, вся тема с мандалами, то в открытом доступе есть много интересных техник, и видеоуроков, рисовать, клеить, плести и так далее. В том числе у меня на канале что-то тоже есть. Поэтому творите и будьте счастливы. Спасибо большое. Спасибо, Спасибо. Очень Спасибо большое. Очень затягивает мандала. Да, еще за одну технику. Да, вы сегодня, девочки, познакомились mm -hmm. с несколькими техниками. Еще один приятный сюрприз в завершение. Как сделать этот месяц более праздничным? Мариш, пожалуйста. Звук. Звук. Ира, нету звука. Нет, нет, да. не, не слышу, Как вы ничего. поняли, Мариша что-то готовит, да? У нас вот видите, как мы пишем, рисуем, а, а, обмозговываем разные вещи, обсуждаем их, и плюс еще делаем что-то для себя приятное а, на физическом уровне. Я включаю звук, но почему-то он не идет. Еще раз попробую. Мы ждем. О, есть. Опять. Тихо. можно попробовать э, на самом компьютере сделать громко, и тогда как бы звук компьютера будет передаваться Марина, мы делаем с вами коктейль молочный коктейль но с секретными ингредиентами. В молочный коктейль входит молоко, как вы видите, мороженое, специи проекта Кешер. И мы начинаем взбивать это все. А можно в специях проекта Кешер поподробнее? Мороженое. специи проекта Кэшер в наших цветах должны быть. Да, да, да. Кстати, цвета это очень важно. Мы затронули очень много с вами всех чувств и зрения, и обоняние. Это тоже очень важно воздействие на наши чувства. То есть мы да. и может быть, да, таким цветом, что угодно. Да, да, да, да. Чертый шоколад был, сейчас видели? Видели, видели. Шоколад мы всегда видели. А это секретная специя? Корица. корица. А, кстати, вот специя корица на идише, она называется цимис. И вот все блюда наши, да, в которые мы добавляем корицу, они стали называться цимис. И самое вкусное да, у евреев это там, ма, цимис. Мариш, расскажи, что это? Дома это коктейль с именно светной специей и специей месяца хишван, корица. Мы ее добавляем в разные блюда, в чай, в кофе. И вот в этот раз я добавила в, в наш коктейль. Там а жидкое из... добавляла, Марина, а жидкое, что у тебя было? Это кофе. кофе, А мы подумали что-то покрепче из нашей кружки. Нат Наталья предложила ровно. Да. Да. Можно и покрепче? Год, это... б... Спасибо, Мариночка. Спасибо, да. Марина. Спасибо, Марина. Спасибо, дорогие девочки, за а, то, что мы вместе провели замечательное время, узнали много новых техник, как нам стать лучше а, в будущем месяце, делать его для себя лучше, стать здоровее, умнее, а, более а, а, сотрудничать друг с другом. И а, хотелось бы пожелать одно слово, одно, одно слово а от каждого. А, да, сейчас а будет вопрос, да. Да, да. да, Спасибо. Хотим, да. Обратную связь хотим очень от вас. Ну И пожелать вам тоже хотим. Вот я желаю Конечно. вам, одним словом, здоровья в будущем месяце. Я желаю вам, э, а я желаю вам любви. Там в вопросе... два вопроса есть. Пожалуйста, ну, выбирайте то, что вы считаете нужным. Как выбирать, Юля? Я нажимаю, не, не это самое. Не, уже голосует, голосует. Голос да, работает. У меня что-то но я не знаю, где. Первый вопрос, как вы выражаете свои эмоции, а второй, что для вас было наиболее значимо на нашей сегодняшней встрече? Ну и пожелания можно продолжать, это одно другому не мешает. Здоровья и любви мы уже пожелали друг другу, кто-то еще что-то пожелает. Я хочу пожелать, чтобы ваши все чувства были раскрыты, чувство обоняния, чувство прекрасного, чувство цвета, и чтобы они работали на вас, на раскрытие вашего потенциала. Спасибо, одним словом. И вам здоровья и счастья. Спасибо. Спасибо свои эмоции удачи, положительных власть эмоций власть и власть. каждый месяц удачи, положительных эмоций, в каждый месяц свой коктейль. А Отлично, идея 16 ноября в месяце Хешвани мы сделаем горячий коктейль, фруктовый. Ждем рецепты. Месяца кислевая. Класс. Класс. Можно, можно быстро пробежаться по э, ответам. Но я так смотрю, что у нас команда такая очень подготовленная, потому что на вопрос, как вы выражаете свои эмоции, 48% выговариваются, 30% поют, 4% кричат, 7% плачут, 11% подавляют эмоции, 15% называют эмоцию и потребность, которая за ней стоит, и 4% просят помощи. Вот на это тоже надо обратить внимание. Что для вас было наиболее важным в нашей встрече? Узнала, как сделать праздник 19%, открыла много нового о традициях 41%, браво нашим ведущим, задумалась об отношении Без между женщинами 15%, поняла важность не замалчивать эмоции 15% и отдохнула душой в компании подруг 67%. <связано> Спасибо огромное. Спасибо большое, девочка. Спасибо огромное. Итак, встречаемся 16 ноября на встрече. Росходышки с Готовимся, морально используем советы, которые получили сегодня. Спасибо большое. До встречи. В Спасибо, до встречи. До встречи. До встречи. Хорошего и здорового месяца всем. Это точно. Под девочки. Без ревности девушке. с любовью. Да. Не виноват никому. Берегите себя, не болейте. Шабат шалом Шаба-шалом. Шаба-шалом. шабат шалом Мимочка, выйду на свет.